Всем привет! С вами Кирилл и Никита. Всем привет! И мы играем в какого-то Вил... и... Уилсона. Какой то Уилсон какой-то? Мы играем в Уилсона. Какого-то робота Уилсона. Вот А, давай начинать. Трудно, нормально. Давай. Нормально. Что нам у нас Позыришь, глаза позыришь. Так, о, кстати, отсылайте мой скинчик. Мне Никита подделился роблоксами, и теперь я поменял свой скинчик. Ладно, пошли, пошли, пошли. Так, тут надо прям бежать быстро. Ты куда? Там же робот бежит! Кстати, тут все. Я знаешь, тут все заключенные. Тут и вот этот клоун, который за нами бежал, тут и этот.. Был, был, был. Тут даже этот пекарь есть. как ага, я, я жду тебя. Это и Ай, ты меня Как, я уже прошел. Хочу ты тоже прыгнул, и вот я убрал, А, мы знаем, что главное мне не сниться. Может, это прыжинка за один робок стоит? А, нет. Жека. А, сюда е надо. Теперь вот так берем. Ой, вот сюда я надо вставь. Вс, я полезный поверху. Ой, здесь. А, я упал. Жеки неправильно поставил. Да, блин! Как-то ну, Давай. Я повесил на доски ставь. Давай, молодец. Главное не упадеть. Все, молодец. А, так иди. Ну это? Ну это изи. И что это за такое? А! Что это а, да. а, вот. Что это Я такое? А, курицу а курицу. это что? Ой, это я умер. Знаешь, похоже на Раша. Ну угу. да, я сейчас приду, я умер просто. Да, ну, ты я почти прошел до а он тут дальше, за... а он тут дальше зависает. А нет, а в прошлый раз он у меня зависал. Он же раньше зависал. Давай, я... Я Нет, пришел, меня шоу шоу шоу убьет. он меня сейчас убьёт. Он меня сейчас убьёт. Пустите, найдите, Он меня сейчас убьёт. Он, он меня сейчас убьет. Да он меня опять убил. Я, я опять умер, подожди. Я прохожу подожди, дальше. Подожди, не проходи, подожди меня. Ладно, я ещё одну описку Так, не надо. Ещё одинаково. Нет, вот это самое маленькое нелюбимое испытание, которое сейчас идет. Он там, наверное, завис. Пять. Ты на. ты на капках Капкам. Нет, на ну, каких-то попрыгушек, помнишь я, да, Эти попрыгушки мои не люблю испытания. Какие? А, вот эти попрыгушки. Да, я их прошл. Фух. Подожди, ну, что, я, я, про, я прохожу, я прохожу эти попрыгушки. Давай. Его Да блин, я на последнем слился. Мне просто клавиатура дебила, она любит не нажим. Не нажим это. Вот, например, ну-ка я не на и не. Я уже на десятом уровне, Какие-то щепы. Здравствуйте! Так Здравствуйте вот, вот, да, вот эта фигня сложная для меня. Ага, это первый раз, когда я рассказываю. Давай, ну, тихонько. Ой, а их задирать. Вот это вот сейчас будет еще один. Все, я забыли. прошел с первого раза. Ура, я прошел с первого раза. Это что-то не забыл. Кто же телефон выбирает, драет, для того же нельзя. а а я упал. Не так рыгнул. Кому я его так раздробовал, все вообще хуйкой. Он может запрыгнуть. Кстати, это... А ты как там прошел? Жди меня. А я -а мои... -а <actress Great 1890> <forced unemployment>? <barbarma> У меня надо... Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. А, я упал! Ты нет, упал. Мне все все замахло. чего? Ой, они же а, нет, я не сюда... шкрутаю. Давай проходи. А, я упал. Давай, я упал. я упал. я кстати я кстати могу тоже сделать эту <социт> ты выкатился ты выкатился туда Я, я уже прошел уже две. Я под карту упал. Чего? Я под карту упал. О, блин. Я под карту. Я вообще внизу тебя. Подожди, подожди. Подойди на то, к праву, праву. Подойди, право. иди, иди назад. Меня убьет, а я почти Тут стенка, я забавился, что мне делать? Рассетаться, что ли? Ой, я рассеталась. <сёк> <сёк> я, я уже... А, я умер. Я что, прошел? Теперь новая жизнь. Подожди, следи за мной, чтобы я никуда не провалюсь. А я вообще-то... ты а, уже в курсе. Я-то прошел. Ой. Эй, я что-то не курял. Давай, проходи. Я тебя тоже жду внизу. Это у меня все. Это что за паутина? А, нет, это паутина. Стой, ты куда пошел? Ты ради меня куда-то ушел? А, ты что? Я все досточки поломал меня уронил. Ах, <смех> ты Ладно, проходи. <смех> Ай! <смех> Нет! <смех> Я что, здесь опять шарик пролетает? А, Блин, сейчас придется включать турборежим. Ты куда а Я тебя жду. Я буду включать турборежим. Yeah. Yeah. будет а а Ёпперсоте, турбо-режим! Ой! Помогите, зам... а я умер! Я вообще не понял, что делать, по ним стрелять, что ли? Меня окружает, помоги! а, -а, -а, -а, -а режим <ск lose> <indoors> <souvent> меня окружили, а не в Сначала впереди избавлюсь, а потом сзади себя избавлю. избавлюсь. Я сначала в кучу соберу их, а потом буду эту кучку убивать. А что я и говорю? Я эту кучу сейчас их соберу кучу. Ага, убью, я тебя. Тебя, тебя, тебя, потом... Тебя! А! Я чуть не умер, я сейчас так... паровозик. Тебя жду. Мне паровозик открылся, паровозик. давай я буду рядом с тобой Они не умирают все Они еще не умирают. Помоги мне! Нет, у меня не получается. Я не вижу твоих твоего... роботов. Я роботов не вижу. Ты просто по кругу бегаешь. Ты для их тоже не видел. Наш робот это твое воображение. Да робот это твое воображение. это твое воображение. Ладно, пройдешь. А, Это что ты Да, это я тут тебе делаю. Идем. Я поехал без Нет, не ехать не ехал. Хорошо, О, паровозик приехал, ура. Уезжаем на паровозик. Уезжаем. Паровозик! Томас помоги! Какой-то финиш! Ой, я большой! Я здесь большой! Ведь что здесь, пана, делайте их убиваю! Почему они... А, это у меня в так... У меня это, турбо-режим просто включен. Ладно, думаю, это... Всем может, спасибо за просмотр, Никита, может, еще заранее второй видос запишем? А то видео какое-то короткое получилось. Давай. Про что-нибудь еще запишем. Давай. Я вообще аккуратно за карту, если что. Всякие Нет, куда давай, я плавлю? Ладно, может, а Никит, второй видос запишем сразу? Давай. А прош... У меня есть одна штука такая. Сейчас я тебе покажу.